БАНДЕ ГУРУ ПАДДДАНДАМ БАКТА ВИНДДА САМАН НИТАМ СРИ ЧАИТАННА ПРАХУМ БАНДЕ НИТТАНАМ ДО САХОДИТАМ СРИ НАМДА НАМДА НАМ БАНДИ РАДИКА ЧАРНО ДАЯМ БОПИЯ НАСАМА ЮКТАМ ВИНДАМ ВИНДАМ ВИНДАМ паянша калпата рувашке пасиндубе вич патитананг паву не бвешна би пью о намо нама мукан каротивачаланг пангунланг Шнавактипаде деви Шаттапаттаии Намунама Нараяна Намаската Нарунчаива Наруттама Девин Свараспати Васамтатоджая Модере Шанкрита Ней Кришна Готу Падеша Гаури Паттрасю Гурухакти Бхакти прамодакшуджагодароно, дейям сада при вabhagnавиштудухам, тетаспадам сива saranyam, bhitaatiham bunotopal bhavadibootham, bandhe mahapurushate charunarindam, Беспуриджита Кемапига Бога Душу Вадарши. Урагара Сосагара Сару Муртихи. Саради Ками Кришна Сиадри дада даро сева Гоура бхакта Хари кишина Хари Хари Хари Аянуламмита Буджава Панака Бодхаку, Шанкеретана Каруна Кришна, Ари Рама, Махари Рам, Раму Рама, Махари. Азану ламбита фузау канока, буда тху. Шанкитаной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 Сура суройр бандито дипарупам муктин чамуктин чадада синитам бхаванурупе наранам Нарайоно Приямананга Мадапахарам, Барана Сипурапати Вхаджави Хишанатам, Ваги Шаджоса Паттани, Лакшмиджа Шачавакшаси, Джасса Стидай Самбихи, Памхихинга Hare, Krishna, Hare, Кришна, Krishna, Krishna, Krishna, Hare, Hare. Hare, Rama, Hare, Сад. Ram, Ram, Ram, Санкт-криторамритарасе рамате маносцит. Пре-махам-будхау-вихаране-яди-чхит-таби-ти. Чайтан-чанд-чаране-курутанурагам. Сансаар-синдуттваране-хидайам-яди-сад. Санкт-криторамритарасе рамате маносцит. Прямам будхов бихаране, йоди чита бити, Шишила, Сарасвати Госвами, Такой Капхупай, сказал, что материальный мир место проверки место проверки нас то место где проверяют нас с вами болезненные проверки проверки болью те кто смогут выжить, а выжить сможет сильнейший, см будет развиваться. А те, кто провалят эту проверку, не смогут двигаться вперед. Выживает сильнейший. Прабхупат говорил, что живя в материальном мире, мы сталкиваемся с различными проблемами. Проблемы могут возникнуть в нашей жизни, потому что этот мир материален. Но если мы не справимся с ними, если мы прогнемся под них, мы не достигнем успеха. Проблемы могут приходить, но целью нашей не должно быть стремление к счастью, к удовлетворению, то есть иметь в виду к спокойному наслаждению материей. То есть мы думаем, что сейчас мы, мы все время строим планы, что сейчас мы преодолеем проблемы и будем счастливо жить. Прабхаз сказал, что мыслящие таким образом не могут считаться разумными. Бесчисленные проблемы приходят к нам для того, чтобы мы поняли, что они в действительности не нужны, смысла в них нет. Мы не занимаемся нашим Баджаном, а решаем лишь эти проблемы. Эти проблемы и даны для того, чтобы мы осознали, что жизнь не вечна, что она может оборваться в любой момент, что она абсолютно нестабильна. Ваши сбережения, накопления, банковские счета, страховки не смогут вам помочь. Вот, если вы застрахуете себя, получите, ногу сломаете, получите деньги. Но в действительности, по большому счету, все это бессмысленно. Вы можете задать вопрос, У нас столько родственников, и постоянно с ними что-то происходит. То кто-то заболевает, то дети заболевают, еще то еще что-то подобное происходит. Когда нам совершать баджан? Лучше я сейчас разрешу материальные проблемы, решу, то есть примирюсь, там, решу конфликты, затем выдам замуж свою дочь, а затем спокойно займусь баджином. Такие планы бесполезны. Я знаю так много людей, которые постоянно планируют то, как в будущем они будут совершать баджин. Но суть в том, что как только они решают одну проблему, сразу же на очереди встает другая. Выдал замуж дочь, потом дождь беременна, и нужно рожать, потом внука нужно устраивать ему церемонию первыми кормления первыми бобовыми. То есть постоянно, постоянно. И эти материальные вещи не оставят вас. Материальные проблемы вас не оставят. Пока вы не начнете, то есть вы должны, вы должны воспринимать эти проблемы как что-то позитивное, поскольку они толкают вас совершать баджан. Например, вы хотите принять омовение, допустим, в Пуре, в океане. Но вы боитесь, потому что в океане очень много волн, сильные волны. Я сижу на берегу океана и жду, когда они прекратятся, эти волны. Но волны никогда не прекратятся, потому что это океан. Волны в океане постоянные. Если вы хотите принять омовение поплавать в океане, надо пойти на риски. Вам придется столкнуться с волнами. И точно так же работает материальный океан, в котором мы сейчас находимся. Проблема наплывают на нас. Но мы должны твердо решить, что мы будем совершать баджан. У нас очень много привязанностей к нашим родственникам, к детям и так далее. Но мы должны избавляться от этих привязанностей. Одно, одно с другом мы должны оставить их. Мы пришли в этот мир с пустыми руками. Руки были с, сомкнуты в кулаки, и с плачем пришли мы в этот мир. А когда мы покидаем этот мир, мы не можем забрать с собой даже иголку, Уходим полностью с пустыми руками. И в процессе жизни, в течение времени, мы сталкиваемся с проблемами и рыдаем. Когда мы что-то теряем, когда мы теряем деньги. Но задайтесь, Кришна говорит на это, разве ты принес с собой что-то? Разве ты что-то принес с собой? Все, что ты получил, я дал тебе. Когда ты будешь уходить, тебе придется оставить все. Ты уйдешь с пустыми руками. Поэтому все, что происходило, что, все, что происходит, и все, что будет происходить, на благо тебе, все это благоприятно для тебя. Примите такое умонастроение, такое мышление. Если вы будете мыслить таким образом, у вас будет сила совершать Харибаджан заниматься духовной практикой. А совершать духовную практику, совершать баджан, крайне сложно. Лишь самые разумные могут способны на это. Прабхупад часто рассказывал одну историю. Царь. Это санскритские стихи, которые сейчас будут переведены. Прабхупат рассказывал эту историю смеялся. Жил-был один царь, но он совершенно не интересовался, что происходит в его стране. Точнее, не совсем так. Он никогда лично не ходил и... У царя есть много подданных, которые выясняют, что где происходит в разных частях его страны. И таким образом, он в курсе, его посланники, его подданные узнают, затем передают это царю, и царь вместе со своими министрами принимает решение, как разрешить ту или иную проблему. В два часа он мог разбудить министров, созвать весь свой совет в два часа ночи. И так однажды произошло. Он собрал всех своих поданных, все сели и стали размышлять, что делать. То есть проблема какая-то возникла с близлежащей страной. Раджа выслушал. То есть messages, суть в том, что царь here, знает, что где происходит, он they смотрит they ушами, он слышит своих по послания своих подданных. Таков даршан царя. Если в жизни какого-то мудреца происходят проблемы, например, как в случае с Гакарнаджи, он со здравым рассудком пытается разрешить эту проблему. Вы знаете также о Чанаки. Чанакия был одним из разумнейших людей этого мира. То есть разумный пандит здраво размышляет, задействуя свой разум. Он принимает решения, оценивая все обстоятельства, прибегает к интеллекту, чтобы разрешить проблемы. Но мы опираемся на наши глаза и на наши уши. Как я вам уже... Ну что мы можем увидеть этими глазами, лишь мочу испражнения? Я вам недавно рассказывала историю, как одни преданные пришли к Гуру Махараджу и рассказали, что они увидели во Вриндаване. Они сказали, что увидели там одни испражнения, одну грязь, чрезвычайную жару и так далее. И Шио Гуру Махараш ответил именно поэтому таким, как вы, и запрещено посещать Вриндаван. Я, конечно, знаю, что никто меня не послушается, но в действительности обусловленным душам запрещено посещать Вриндаван. Потому что что вы можете увидеть глазами? Знаете, Сваруб Гасая, близкий спутник Махапрабху, он никогда не, не посещал, никогда не видел Вриндавана. За всю свою жизнь он ни разу не посетил Вриндаван. Тем не менее, он написал Вриндаван-шатаку, описание восхи восхищения Вриндаваном. Это совершенное произведение, поразительное произведение. Хотя он никогда не был во Вриндаване, он написал подобное, потому что он вечный спутник Радхарани, вечный Браджаваси. Но если я вас попрошу что-нибудь описать, то, что вы никогда не видели, например, опишите Гималаи, а вы никогда их не видели, вы не сможете этого сделать. В действительности, святые саду обладают третьим глазом, и он гораздо более могущественнее, чем наши два глаза, потому что этот третий глаз помогает узреть все таким как оно есть а материальные глаза видят лишь недостатки дефекты окружающего именно поэтому мы должны развивать вот этот самый третий глаз и тогда по милости индианада мы сможем увидеть по-настоящему дхаму Таким образом, царь при помощи ушей, при помощи своего слуха, понимал, что, где происходит в царстве, в его царстве. И здравым рассудком, разумом, холодным разумом принимал решение, взвесив все обстоятельства. Но как делает выводы животное по запаху? Тигр понимает, что рядом человек, чуя запах человека. Он чувствует, у него чуть-чуть очень тонко, и он на запах идет и в конце концов находит человека. Однажды человека в лесу убили и Полицейские пытались найти тело, найти этого человека, и только собака смогла его отыскать по запаху спустя двое суток. Собака обладает таким тонким чутьем, что может вычислить весь маршрут человека, которого убили, то есть она чувствует, где он был по запаху. И где-то в Европе собака зарабатывает больше, чем какой-то человек на хорошей, хорошей работе. То есть собака зарабатывает больше. Натренированная собака. Поэтому нечего гордиться своей работой, своим заработком. Но глупцы, видя все глазами, не могут сделать никаких выводов. Они смотрят и не понимают, что происходит, что происходит. Их мозг не работает должным образом. Они не понимают, что в действительности вокруг происходит. Когда уже все, все потеряно, они погружены в проблемы, они все не понимают, что... Они на самом деле, они не понимают, что... они думают, что все у них в порядке. И такие люди не смогут совершать баджан. Я могу привести несколько, несколько доказательств тому, что материальная жизнь плачевна, то есть иметь в виду, что она Однажды демоны атаковали Индру, как я уже рассказывал. Он убежал, он был вынужден сбежать, позорно сбежать с райских планет, оставив там свою жену. Поэтому Прабхупат и говорил, что нет настоящей любви в этом мире. Кажется, что любовь настоящая. Он прив... приводил примеры Дж... Лаламаджну, но и домаянтия ⁇ это знаменитые образцы нравственной любви в Индии. Но Прабхупат объяснял, что они все равно не, не была чистая их любовь. Чистая любовь возможна лишь с чистыми преданными со святыми, с Бхагаваном. Как бы в материальном мире не казалась любовь чиста, она обладает лимитами, границами. То есть у нее есть свои границы, и сквернение в ней все равно есть до определенной степени. От Шила Бхактиви Гамбарати Гасви я слышал одну очень смешную историю. Он рассказывал, как в Хайдарабаде находится где-то на середине, посередине Индии. Я также посещал там храм, храм Шилы Бхакти Дитамадова Госвами Махараджа и Барти Махарадж часто туда ездил. Однажды он сказал, меня пригласил к себе в дом очень богатый человек. Очень богатый человек. Чтобы я рассказал там Харикатху, в его доме. Когда приехал к нему, я увидел 3-4 близстоящих здания с одними и теми же Абсолютно одинаковые. Внутри был тот же самый дизайн. Все было одного и того же цвета. Все абсолютно одинаково. Я удивился, почему бы ему было не сделать их разными. Но потом я узнал причину. Для того, чтобы вести заблуждение воров. Есть один очень влиятельный мусульманин, который является террористом на международном уровне. Я не хочу произносить его имя, чтобы меня сверниться. Его многие хотели поймать, Америка и так далее. Когда каждый раз, когда его ловили, оказывалось, что это его двойник, но не он. В конце концов его убили. В Южной Индии, в лесу Чандана, там, где растут, то есть в лесу Чандана жил, жил какой-то разбойник, террорист, и он построил себе целое царство под землей, его пытались найти, но все безуспешно, в конце концов его поймали. И daughter already in this way. They are, they yeah. И Барти рассказывал, I mean, что I mean, этот old lady. человек захотел, uh, uh, uh, он выдал своих дочерей I mean, замуж одного за австралийца другого за американца и уже было его, ему ему и его жене было уже много лет 75 или что-то подобное но тем не менее между ними была очень глубокая любовь они очень любили друг друга они защищали друг друга Однажды они подумали, что мы уже давно не путешествовали. И они решили поехать в какое-нибудь святое место, на паломничество, они упаковали вещи. И муж спрашивает, «Ты взяла вот это?» «Да, взяла». Ты... «А то не забыла?» «Нет, не забыла, все взяла». Они прибыли на, х... на вокзал, Хайдар сели, сели в поезд высшего класса, у них была отдельная купе, чтобы никто их не беспокоил, и поезд уже должен был тронуться, на, еще, но за пять минут до это бытия поезда раз, husband, man, uh, у него произошел инфаркт позвали доктора все закричали доктор, доктор. посмотрел How смотрел and его and сказал он умер и таким образом они сошли с поезда то есть его снялись с поезда, стали звонить родственникам, чтобы забрали тело. И родственники предложили, сначала нужно отвезти его тело домой. Но жена сказала, нет, он там все испачкает, лучше... У него там вирус может какой-нибудь развиться. Давайте-ка напрямую его в крематорию отвезем. Посмотрите, всего 10 минут назад они так, как казалось, любили друг друга. А теперь родственники предлагают домой отвезти тело туда, где он жил долго. Она боится заразиться от него. А она боится заразиться от него. Посмотрите, вот такова любовь ваша. Но вы так все равно глупые, что вы так привлекаетесь этой любовью. А там ничего, там пустота. Нет никакой любви, только эгоизм. Я сегодня, завтра постараюсь объяснить, что такое настоящая любовь. Любовь к Святой Обители, к преданным, к Кришне, Гирирадж Гавардхану, к Йомуне. Вот это и есть настоящая любовь. То есть все ваши жизненные концепции абсолютно непрактичны, абсолютно. Я хочу направить вас в правильном направлении, но вы не слушаете. Если вы полюбите Дхаму, если вы осознаете ее сварупу, ее подлинный облик, ваша парикрама будет успешной. Но не понимая, что из себя представляет хама, если вы вслепую пойдете без руководства чистого преданного, парикраму успешной не будет. Помимо всего, я думаю, что парикрама в огромной группе преданных, например, там 2000, я думаю, она не может быть принести то благо, которое должна принести парикрама. Однажды я был на Гавардхане. То есть я посетил разные места во Врадже. Сейчас у меня нет уже времени совершать парикраму. Тем не менее, я постоянно вспоминаю все, все эти места в моей памяти. Я не потерял из памяти яркие представления о этих святых местах. Я очень хорошо помню, как что, что, что со мной было, когда я там совершал парикраму. Я могу все вам в деталях рассказать, как Браджаваси меня встречали, как они кормили меня. Если вы посмотрите, тут живет много людей, которые курят, которые ведут нехороший образ жизни. Тем не менее, я хочу продолжать жить здесь, жить здесь, потому что здесь Гауранга Махапрабху являл свои лилы. Гурудев поет Бхагаванат Такор. Ты так милостив, ты даровал мне возможность жить в Святой Хаме. Ты дал мне наставление жить на Гадруме и успевать здесь святые имена. Потому что это место высшего. То есть это место выдающееся среди святых мест, место Баджана. Ты дал мне наставление жить здесь, но как полюбить Хаму? Это невозможно сделать силой. Вы любите свою жену, любите детей, потому что вы понимаете ценность детей. Ж вы заботитесь о своих деньгах, потому что вы понимаете их ценность, вы держите в сохранности свои драгоценности, потому что также понимаете цену им, но вы не понимаете ценность Бхагавана, не понимаете ценность преданных. Вы, хотя и практикуете, но не обладаете любовью, потому что будь у вас глубокая... Потому что если у меня есть по-настоящему глубокая любовь к моему духовному учителю, не может быть такого, что я не достигну успеха. Например, с другой стороны Гирираджа Махараджа, Гавардана, находится Чандра Саровара. Когда мы будем совершать парикрамур, я расскажу о нем. Сейчас я расскажу немного о другом. 3-4 года назад еще там жил Сурдас, один а, очень старший Бабаджи. Он был слеп, как я уже рассказывал, и он постоянно совершал киртан. и Он составлял киртаны прямо в уме. То есть киртан исходил из него, новый, новый киртан, и он пел. Он не мог писать, потому что был слеп. Тем не менее, он пел, а кто-то записывал. Замечательные кертаны. Он ежедневно, как я уже рассказывал, посещал божество Шринаджи. Будь то проливной дождь на улице, или что бы то ни было еще, ничто не могло остановить его. Ничто не могло препятствовать его встрече со Шринаджи, с божеством. Он ходил туда, к нему, и пел киртан, подыгрывая себе на музыкальном инструменте, струнном музыкальном инструменте. А Шринаджи Махарадж садился напротив него, сам Бхагаван садился напротив него и слушал. Вы понимаете, какой он преданный был? Что хочу, что этим сказать? Я хочу показать, насколько он был привязан к Шринаджи и Киртан Севе. То есть имеется в виду, прежде всего, его привязанность к Шринаджи проявлялась через его Киртан Севу, через привязанность к Тхами. Санатана, Рупа, Джива, Гасвами, Патра, Гуна, Гасай. Вели такой же образ жизни. Они жили и не знали, будет ли Прасад сегодня. Потому что они полностью посвятили свою жизнь Вриндавану и Кришне. Необходимо no. петь кирта, петь баджаны. Если я не завершу в день свои обязанности, я не могу ложиться спать, свои духовные обязанности не до конца повторил Харинам. Я, прежде чем лишь спать, я обязан закончить свои круги, я обязан рассказать Харикатху столько, сколько я обязался. И только потом я могу ложиться спать. Но мы должны суть в том, что мы должны. Принимать как свой идеал возвышенную Личность. Мой идеал — это Прабхупада, Мой идеал — это Силлапрабхупады. Я с вами Махараща, Силлапхупады с вами Если я совершу какую-то ошибку, они побьют меня дандой Я это твердо знаю, поэтому я очень осторожен. Так вот, этот самый вредный оставил тело, когда ему было 125 лет. Я уже рассказывал, как Сурдаджи упал в колодец, и Кришна сам достал его. Он там в колодце закричал, «Кришна!» И Кришна в ту же секунду достал его оттуда. Взял за руку и достал. И он был в облике мальчика, но Бабджи Мухарайч понял, сур -сурдас, сур Сурдас понял, что это Кришна. И он схватил его так, что тот не мог увернуться и сказал, «Ты Кришна, Кришна!» «Нет, я обычный мальчик, отпусти меня, я просто помог тебе вылезти». «Нет, ты Кришна». А он схватил его и не отпускал, держал его. И Кришна подумал, «О, это проблема, как мне убежать?» И в конце концов, он как-то силой тряхнул рукой, и рука выскользнула, и он убежал. Сарда же сказал ему в вдогонку, «Ты думаешь, что ты очень... то есть ты можешь убежать от меня, потому что ты сильный. Но если ты сможешь убежать из моего сердца, вот тогда я пойду, пойму, что ты по-настоящему силен». Но Кришна не сможет никогда выбраться, убежать из сердца своего предного. Потому что он сам говорит, что «я живу, Сердце своего преданного. Гавинда отдыхает сердце своих преданных. Вы можете проверить меня. Проверить мой пульс, и вы поймете, что я абсолютно ни о чем не переживаю. Я спокоен. Хотя на мне много обязанностей. Потому что в действительности, если бы переживания могли разрешить проблемы, я бы переживал. Но я знаю, что это абсолютно бесполезно. Итак, когда Сурдаджи исполнился 125 лет, он приготовился оставить тело. Он лежал на кровати, но не лежал, распростершись. Он лежал в Дандавате, то есть он лежал на животе, как будто бы совершая поклон. Когда Сорда составлял тело, преданные подумали, что ему нужно помочь, хорошо его положить, положить на спину. Он сказал, не, не прикасайтесь ко мне, я хочу вот так-так лежать. Нет, мы вам поможем, будете хорошо лежать. Нет, я всю жизнь обнимал браджатхаму, то есть вот так вот лежа на животе. А почему же я, оставляя тело, буду лежать на спине? Я лежа, лежа на животе, обнимая святую дхаму. Всю жизнь я делал так. А зачем же в момент, почему-то в момент смерти я на спине буду лежать. Посмотрите, какой любовью он обладал. Прошло уже больше 50, 550 лет со, со времени, когда жил Санатанга с но по сей день Браджаваси плачут по нему. Они бреют головы в день Пурнимы, когда Санатана с оставил тело в память о Санатане с Они делают это Я как раз рассказывал Харикадхо на Горупурниму и говорил вам о Баре Бабе, то есть имеется в виду Санатанга с вся парам, -парам. Вся, то есть, которая происходит от, по родственной линии, все они бреют голову. в памяти о Мегасвами. И каждая жила в моем теле воспевает святые имена Браджаваси. Когда я... Я никогда не забуду. То, как во Вриндаване Браджаваси давали мне пожертвования, давали чапати, давали просад, эти их пожертвования не сравнятся ни с чем. И каждый день я приходил в дом одного Браджаваси, там Матадж давала мне достаточно чапати. А когда я не приходил, она плакала, «Почему ты не приходишь? Я для тебя вчера вот оставила параманию, сладкий рис, а ты не пришел?» вот старая женщина Браджаваси. такое глубокой любовью они обладают. И с вами постоянно обходил Браджатхаму. В какой бы деревню он ни приходил, Браджаваси очень радовались ему. Они спрашивали, почему ты так долго не приходил, столько времени прошло. Мы так скучали по тебе. Скорее заходи, у нас молоко есть. Сейчас мы тебя напоем. Нам не понять их любовь. Тут я выгляжу как Ачария. Я не Ачария, но я действую как Ачария. Но там я таковым не являлся. Я там был нищим. Я собирал подаяния. Они давали мне йогурт, давали что-то поесть. Если вы хотите войти в Браджалилу, в Браджатхам, нужно думать о себе как о насекомом, как о жуке в как о каком-то насекомом. Когда вы ставите укол в руку, лекарство распространяется по всему телу. То есть, когда вы идете на парикраму, нужно отдать себя полностью в святой дхаме. И тогда Браджаваси примут вас как своего родного родственника. А если вы с высокомерием придете, думая о себе как о человеке высокого происхождения, они не примут вас как своего, как родного. А там я был не больше, чем попрошайка. И поэтому они принимали и любили меня. Все, что бы ни происходило в моей жизни, всегда было вовремя. Все. Все, что было сделано, было сделано, по милости Бхагавана, и было сделано вовремя. Как, к примеру, как я а, публика... занимался публикацией книг. Я, так, э, э, я, я писал книги, редактировал их ночи напролёт. У меня была такая концентрация, что я не замечал, если там кто-то из насекомых по мне пробегал. День и ночь. День и ночь я работал над э, книгами. И зато теперь столько книг издано. Я понимаю, что все, что сейчас происходит в моей жизни, все это э, делает Бхагаван. Все это Бхагаван выбирает для меня. Санатан Гасаи ходил от деревни к деревне. В какую бы деревню он ни заходил, в Браджаваси плакали. Почему ты так долго не приходил? А Санатан Гасаи спрашивал, как у них дела идут. Ты свою дочь выдал замуж? То есть, казалось бы, материальные вопросы, но они абсолютно не были таковыми. Ну как, выдал замуж дочь? Да. В какую деревню? Вот там-то, в такую-то... Вот там все в порядке, дом, земля, есть, да, все есть. И почему Снатнгасай задавался эти вопросы? Потому что он... Чувствовал, что он член каждой семьи Браджаваси. Когда бы я ни приходил, я также чувствовал, что я член их семьи. Между ними, нами не было никаких барьеров. То есть я чувствовал, что я один из них, а они также воспринимали меня как своего. Много всего можно вспомнить. Но сейчас я хотел бы вернуться к главному моменту, к нашей теме. Гауранга Махапрабху остановился на Акрурагате. И кто-то сказал, что... Махапрабху принял решение отправиться во Вриндаван и по пути встретился с Санатной Госвами. Госвами. Когда произошла их встреча, Санатный Гасвами увидел, что за махапрабой идут тысячи людей. И он думал, что для Махапрабу не будет возможным спокойно насладиться присутствием во Вриндауне. И в то же время это неправильно, когда приходить во Вриндаван такой огромной толпой. Потому что Вриндаван ⁇ очень уединенное место. Это место, где нужно быть в единении. Махабрабху проходил границу Бихара. Затем из-за присутствия такого огромного количества людей он стал, испытывал э, не, не было ему покоя, испытывал беспокойство. Он обратился к Нагосвами, ну как мне идти во Вриндаван, когда со мной такая толпа, они все идут за мной. Ведь это неправильно, Вриндаван очень э, уединенное место, где Кришна находился, где Кришна проводил свои Сокровенные лилы. Я бы so, тоже хотел пойти people туда people один, there, в тишине, в уединении. Я не смогу ни прочувствовать ни ему, ну ни, ни Говардхан, как это возможно, когда с тобой такая толпа, кричащая. И Санатин посоветовал ранним утром просто отправляйся один, беги один, так, чтобы никто тебя не догнал. И он так и сделал. Утром, когда все проснулись, стали искать Махапрабу, но он уже давно убежал. Потому что иначе они бы все пошли за Махапрабу. И он Махапрабху подумал, что если я пойду один или один-два преданных могут пойти со мной, иначе будет слишком сложно. И, и вот таким образом он пошел, как я вам рассказывал, что через Джариканда лежал его путь, где животные, дикие животные, Дикие звери, видя его, начинали танцевать. Махапрабху принимал омовение в пруду и брызгал на слонов с возгласами Харибол, а слоны вторили ему. Махапрабху находился в, се в сердцах крокодилов змей змей тигров поэтому нечего было переживать что змея укусит его потому что сам Кришна пребывал в теле змеи когда я совершал парикраму, также в любой момент могла приползти змея. Однажды Шьян шел в Камьяван, кам яван И кто-то мне сказал, что вот в том году змея укусила одного Бабу, он спал спал где-то на каком-то возвышении и захотел в туалет, стал спускаться и наступил на змею. Змея укусила, он схватил змею и побежал в Браджаваси, чтобы... отыскать кого-то, кто мог бы помочь. So а я, то есть он-то на возвышении спал, а я всегда внизу yeah, спал, поэтому в любой момент меня могла укусить змея. Но We этого не происходило. Потому что я твердо верил в Гуру который что он защищает меня. Я знал, что если змея приползет, она не укусит, она не сделает ничего плохого. Потому что в змее находится Господь. И в змее находится Господь. Поэтому что Кришна делает? Он дает вдохновение. То же самое случилось с Махапрабху, когда мусульманин хотел разруш... мус... мусульманский царь хотел, правитель хотел разрушить храмы преданных. Шривас, Шривас очень боялся, он испугался, что это произойдет. Но Махапрабху пришел и сказал, а ну открывайте нараспашку все двери в храме, чего ты боишься, Шривас? Ну, потому что они могут прийти и разломать все храмы. Если я вдохновлю этого мусульманина в сердце, то он сделает это. Ну, то есть кто он сам такой, чтобы сам прийти собственно, по собственной воле? Тогда Шривас Пандит понял, что Махапрабху говорит истину, что Махапрабху это сам Кришна, который находится в сердце каждого, в, сердце, в вашем сердце, в вашем сердце, в сердце каждого. Нет такого сердца, где нет Кришны. Нет такого человека, в чем сердце не находился бы Кришна, потому что он везде сущ. Он повсюду. Если Махапрабху захочет выйти из куска металла, он выйдет. Потому что и там Бхагаван находится. Он всюду. Махапрабху Кришна повсюду, как Брама. Завтра я расскажу о том, как Шукадева Гасвами испытывал единение, чувствовал единение с Брамой. Он чувствовал, что Брахма повсюду, что guitar. Он един с Брахмой. в Бхагаван находится повсюду. Именно поэтому, когда Хирани Кашипу закричала, где твой Бхагаван? Где the... он? Mm -hmm. Прохат ответил, is... он повсюду. Повсюду? И в этой колонии? Yes, да, и в этой колонии. Kind of где, где is... он? Где этот Бхагаван, который наделяет religion, тебя разумом, world, creation, умом? Тот, кто сотворил тебя, тот, кто защищает тебя, тот и дает мне разум. Не хватит говорить глупости. Где, где твой Бхагаван? Бхагаван повсюду. И в этой колонии тоже. Да, и в этой колонии. И Хирами Кошапул силой ударил по колонии. А из колонны вышел Мрисиньгадеев. Он вышел, чтобы доказать, что слова его преданного истины что он находится повсюду. Бхагаван может быть присутствовать даже в пылинке. Поэтому ч, о чем переживать? Почему вы чувствуете себя беспомощными? Богован повсюду. Пусть он играет со мной. Пусть играет. И, а я посмотрю, чего он хочет. Итак, когда мы... Мы должны прийти во Вриндаван и выражать почтение каждой пылинки, каждому кустику, каждой травинке, и осознавать, что я паршей, а Кришна повсюду. С такой концепцией, с таким пониманием необходимо совершать парикраму. Приходить в дхаму необходимо с таким умным настроением, а не переполненным ложным эго. Завтра я расскажу о том, как Балабадра Прабху получил Даршан Кришна. Мы поговорим об этой истории, когда все рассказывали Махапрабу, что... Кришна вновь пришел во Вриндаван, Кришна проявился. Они рассказывали Махапрабху, но не понимали, кто перед ними. Таково устройство Майя. Все это делает Майя. Итак, если вы хотите пересечь материальный океан, хорошо, с комфортом. Надо принять прибежище Нитянанды и Гауранги. И денно и ночно повторять Кришна, Кришна, Кришна. Тогда я обещаю, что вы достигнете успеха. Вы не нужно ничем другим заниматься, ни какой-то другой, другими делами, ни политикой, ничем бы то ни было еще. Итак, если вы будете следовать тому, что я сказал, именно в этой жизни вы достигнете успеха. Завтра мы поговорим о Балабадре, Балабадре и Махапрабху в